Всем привет, это Илья Рахманин. Лодочный сезон завершен. Осталось перебрать все редуктора, которые поснимали, в которых была эмульсия. И сегодня мы начинаем делать техобслуживание снегоходов, ремонты, тюнинг и так далее. Итак, снегоход поступил к нам на ТО замена привода спидометра обломалась там шпонка на замену масла в коробке Молодец также хочет сделать доработки по свету Это Имах Викинг 544, четвертое поколение. Так. So. Мы поставили вот такие фонарики. Это у нас будет помощник штатному фонарю. Поставили, поменяли свечки, поставили датчик температуры. Сделали вот такую вот красоту датчиком поставили три кнопки для регулир для регулировки света это огромный секрет для владельца мы ему расскажем потом почистили карбюратор произвели его настройку поменяли масло в коробке поменяли корпус чтобы работал спидометр вот вот, тот. Если вот это пришлось все снимать соответственно сейчас поставим аккумулятор и будем пробовать заводить что мы тут сделали еще мы соответственно сделали их гусянки прошприцевали ее отрегулировали и вроде все Друзья, в нашем сервисном центре мы ремонтируем не только лодки, катера, яхты гидроциклы, но а также снегоходы, квадроциклы и всю другую технику для активного отдыха. Обращайтесь, поможем, чем сможем. Все контакты в описании под видео. Ставьте лайки, подписку на канал. До встречи!